Всем привет! Сейчас я покажу, как сделать объемное наложение текстуры на 3D-объект. Создаем новый документ. Открываем вкладку «Фильтр» — «Исправление перспективы». В открывшемся окне нам надо будет продублировать одну из сторон нашего куба, одну грань. Сторона готова. Теперь выбираем пункт «Создать плоскость в левой панели» и добавляем недостающие грани нашего кубика, вторую и третью. Получилось. Теперь пока что временно закроем наше окно исправления перспективы, открываем изображение с нашей текстурой, выделить весь объект, копировать в буфер обмена. Создадим новый пустой слой. Снова открываем окно исправления перспективы и вставляем нашу текстуру. Трансформируем нашу картинку. Как видите, она слишком большая. Текстура сама подстраивается под нужную проекцию. Получилось. Текстура лежит на всей поверхности кубика. Нет пустых и заполненных участков. И сами элементы тоже не обрезаются, а плавно перетекают на новую грань кубика. Остался последний шаг, выбрать подходящий режим наложения в окне со слоями. У нас стоит обычный режим, давайте посмотрим что еще может Photoshop нам предложить. Мне кажется режим умножения подходит больше всего. На этом пожалуй все, благодарю за внимание и до скорых встреч.